Лента «Агнеза» ЛТУ – противопожарный резиноподобный уплотнитель с клеевым слоем. Применяется для уплотнения зазоров и повышения огнестойкости противопожарных дверей, ворот, люков, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов и других изделий. Лента разной толщины и ширины производится в рулонах по 25 метров. Монтаж уплотнителя просто удобен за счет самоклеющегося слоя. Необходимо отрезать нужное количество ленты, снять защитный слой и приклеить к очищенной поверхности. При воздействии огня и высоких температур терморасширяющаяся лента начинает вспучиваться и плотно заполняет зазоры и щели, не допуская огонь и дым в соседние помещения. Агнеза ЛТУ способна удерживать пламя до 4 часов. Срок службы ленты ЛТУ до 25 лет. Товар сертифицирован.